Приобрели КамАЗ-65117, приехали набережные Челны из Пемского края поселок Елинский. Компания «Завгар» как бы довольны, все объяснили, рассказали, приобрели за наличный расчет. Установили дополнительный бой, дали люльку в комплекте, как бы шла. Ну и как бы техникой довольны, будем обращаться еще